Всем доброго дня и ночи! Вы на канале Мир Дерева. И сегодня хотим анонсировать прикроватную тумбу из массива Бука. Тумбы прикроватные, профильный хобби и стопроцентного массива дерева выгодно отличаются от большинства более дешевых и не только, аналогов по ряду причин. Сами производим и сами реализуем, в том числе официальную дилерскую сеть. Наши товары без накруток, посредников и прочих желающих заработать не экономим на материалах и не пытаемся удешевить стоимость конечного товара в ущерб качеству и надежности. Своевременно и регулярно пополняем наши склады самым популярным и востребованными моделями. Сборка тумбы. Первым делом распаковываем и укладываем все нужные стенки в правильной очередности. Две боковые стенки выкладываем параллельно друг другу и в отверстия, которые предназначены для мебельных стяжек, вкручиваем их. Далее нам надо... Брусок, к которому мы в дальнейшем прикрутим направляющие для выдвижного шкафа, прикрутить к боковинам тумбы, используя шканты и саморезы. Далее прикручиваем направляющие для шкафа к этим брусочкам. Также проделываем со вторым бруском и второй направляющей. Затем берем полочку в размеченные отверстия под шканты, вставляем их, состыковываем боковину с полочкой и стягиваем их с помощью мебельных стяжек. Соединяем попереченный и цоколь с боковой стенкой, используя для этого шканты, мебельные стяжки. Да, и важный момент для стягивания стяжек использовать только отвертку, шуруповерт использовать ни в коем случае нельзя. После того, как собрали все к одной стенке, присоединяем вторую боковину к нашей тумбе. Теперь нам осталось на мебельные стяжки и шканты прикрепить к нашей тумбе крышку боковые декоративные планки и в самую последнюю очередь заднюю стенку прикрутить к почти готовой тумбочке. Да и не забывайте, бук это твердое дерево. Прежде чем закручивать в него саморезом, мы должны маленьким сверышком засверлить отверстие, после чего мы можем прикручивать нашу заднюю стенку. Не забываем про ножки, которые уберегут ваши полы от царапаний, если вдруг вы захотите подвинуть тумбочку, не поднимая ее. Вот и весь каркас собран. Осталось собрать ящик для тумбы. Для этого к переднему фасаду нам надо закрепить две боковые стенки, как показано на видео, и прикрутить заднюю стенку саморезами. Вставляем дно ящика, сверлим отверстие и прикручиваем саморезы. Теперь прикручиваем ответные части от направляющих к ящику и все готово. И да, никаких разметок у нас тоже нет, поэтому не забываем также засвежилиться перед монтажом. Все, тумбочка готова к повседневному использованию. Не забываем подписываться на канал, комментировать, что вы думаете о нашей мебели. До новых встреч у нас в магазине по адресу улица Рябиновая, дом 41, корпус 1. Магазин Мир Дерево».